Чувак, готов умолять тебя стою голым на коленях. Тогда я вытру об его ноги. Просто ответь, согласны или нет. Очень прошу. Умоляем тебя. Нет, значит нет. Так не пойдет. Нельзя же вот так просить что-то сделать. Вам нужно объяснить причину просьбы. Что, причина нет? Ты о силе вампиров? Та, что позволяет пить кровь, не оставляя следы? Можно ли назвать ее силой вампиров? Вот только... Лина, я вхожу. И что ты делаешь? А, это просто... Нифига себе, вот этот, конечно, мастерство! Испытать его? Как да, Вот это да! Вот это да! Вот новое изобретение! А, это и есть новое изобретение вулкана. Ш что будет, если я нажму на эти кнопочки? Да вы совсем что ли? Так что тебе стоит знать правила. Весьма кстати, что твои родители уехали за границу. Разговор, то в одну сторону. Еще кофе. Да, да. И ничего, я ее не ранил. Кровь идет, если что-то девственное порвать. Я не... Ты мужчина, как-никак. Сможешь, если захочешь. Так это она? Ведьма звездной пыли? Может, просто улететь? Меня зовут Гипнос. Гипнос? Хоть у меня и нет способности высыпать людей, но я больше как воплощение сонливости. Я умру, если буду спать меньше 20 часов в день. Поэтому я нашел способ как уснуть где угодно. Б божечки. Он же настоящий мастер сна! Мастер. Я постараюсь свести тебя с Хосом. Обойдусь. Мне не нравится эта идея. Нет бы выгоды хоть что-то для себя. Ей лишь бы помочь главному герою. Я помогу Хосу. И не отдам тебе заколку. Не сдавайся. Действуй, пока его нет. Давно не виделись? Тебя а не хватало! Значит, тебе не понравилось? Ты должен сам попробовать. Что? Скажи... А... О, о, о, о. Вкус настолько неинтересный, что обсуждать не хочется. Вот видишь? Хотя это не так уж и плохо. Спасибо вам, что пришли. Уж для вас я крошенко постараюсь. А теперь мы переходим к первой...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 Эй, Арте, подержи. Хорошо. <связывая> а, что случилось? Извините. Можете звать меня Франческо? Слушай, не могла бы ты чего-нибудь одеть? А то мне сложновато смотреть на тебя. Но я же в трусиках. Этого вообще-то маловато. <связывая> успокойся, успокойся. На ней купальник. На ней купальник. Это труселя. Как ни крути, это труселя. гома, -гома Ангельская форма! Он голый. И явно не тянет на ангела. Хотя человеком тоже его не назвать. Но нахер на такое смотреть. Пойду домой. Все, кто видел меня в ангельской форме, потом погибали. Еще одна причина свалить. Будьте, Сима. Отличный пас! Ага. Все-таки расстояние тут понять трудно. И если честно, мне от счастья повезло. Слушай, давай ты не будешь реагировать, как Хината? А? Привет! Что? Я пришло помочь. Что? Зачем? Меня типа зависть мучает, когда все делают за меня. Джангуджи! Я, типа, буду работать бесплатно. Позволи мне, типа, поработать здесь. Сура, я даже и подумать не мог, что ты скажешь подобное. Ты выросла такой хорошей девочкой. что стали добрее? Да черта астала! Да, это головоломка из камней. Ивану, падали. Опять? Хочет прыгнуть. Под таким углом не выйдет. И ради этого вы приготовили такой завтрак? Да. да. Спасибо большое. Приятного аппетита. Ну как он? Вкусно! Ой, я так рада. И правду вкусно. Да ладно, разве можно как-то запороть яйца с беконом? Ой! человека, связанного с этой мелкой старушенцией. Он выглядит очень милым мальчиком. Посмеешь его пальцем тронуть? бы тебя превращу до конца твоей жизни. Настоящее? Откуда? Телепортация. пользовалась кристаллом. Перестань использовать сильнейшую магию, словно мне нет ничего особенного.